Пресс-секретарь президента рассказал о доступной ипотеке и обмене внешнего долга страны на соцпроекты. В Чонгалайском районе планируется строительство 400 домов для памирских кыргызов. Депутат предложил возродить национальную авиакомпанию. Состоялась встреча делегации Кыргызстана и Европейского инвестиционного банка. Кыргызский футбольный союз и Федерация футбола Италии подписали меморандум о сотрудничестве. Пресс-секретарь президента Ербол Султанбаев поделился актуальной информацией о доступном ипотечном жилье, обмене внешнего долга страны на социальные проекты и «Зеленые инициативы». По его словам, между Кабинетом министров и Германским банком развития в мае 2022 года подписано соглашение о конверсии суверенного долга Кыргызстана перед Германией, обмен долга 4 жилищная программа, в рамках которого средства на сумму 14,9 миллионов евро будут поэтапно предоставлены в пользу акционерного общества ГИК. По инициативе президента Садыра Джапарова в Чумалайском районе Уржской области в ближайшее время начнется строительство 400 домов для помирских кыргызов. Как сообщает пресс-служба администрации президента, строительная работа планируется начать в мае текущего года. Все дома обеспечены теплом, электричеством и другим необходимым для комфортного проживания. Руководством страны принимаются все необходимые меры для полного переселения всех этнических кыргызов из территории Малого и Большого Памира Афганистана. На эти цели, сил и средств государства достаточно. Депутат Джеймсбек в ходе заседания Георгенеша предложил возродить национальную авиакомпанию. По его словам, в Кыргызстане на сегодняшний день две авиакомпании стали монополистами. Кроме этого, депутат Джеймсбек Токторбаев напомнил, что крупные предприятия в годы независимости были закрыты. Он вот подчеркнул, что в нынешних реалиях необходимо особое внимание обратить на вопросы в сфере поддержки и защиты отечественных предпринимателей. В Министерстве иностранных дел состоялась встреча делегации во главе с заместителя министра иностранных дел Молдагазивом с делегацией Европейского инвестиционного банка во главе с главным советником финансового учреждения по операциям по кредитованию стран Центральной Азии Бруно. В данной встрече также приняла участие глава представительства Европейского союза в Кыргызстане посол Мэрилин Йозефса. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации продвижения проектов, реализуемых в Кыргызстане, при поддержке Европейского инвестиционного банка по итогам. Встречи стороны договорились о совместном развитии двухстороннего сотрудничества в городе Рим накануне состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Кыргызским футбольным союзом и Федерацией футбола Италия. Документы о сотрудничестве подписали президент Киев Симейдер Садыхов и Габриэла Гравина. Как отмечается, представители Кыргызского футбольного союза находятся с рабочим визитом Федерации футбола Италия. Подписание меморандума состоялось благодаря личной инициативе посла Кыргызстана в Италии Талая Базарбаева.